Доброе утро, мои родные, мои любимые! С вами Елена Дегурова и рубрика «Магия дня». Как обычно, мы с вами рассмотрим, какая стихия сегодняшнего дня. Сегодня огромное количество практик и ритуалов мы можем с вами делать. Обо всем вам расскажу. И я напоминаю, что в этих видео я записываю, что я рекомендую делать, а как делать, какие практики, ритуалы, как их правильно проводить, в какой лунный день или ну, определенные нюансы, это все вы можете найти в нашем клубе яркожителей. Ссылочка на то, чтобы стать участником, она под этим видео, либо в моих социальных сетях ВКонтакте и в Инстаграм в профиле. Поэтому заходите, подписывайтесь на мои соцсети, становитесь друзьями. И будет нам всем счастье. Становитесь яркожителями, смотрите дополнительно видео, которые я даю. Это закрытые мои тренинги, которые достаточно хороших денег стоят. И вот для участников клуба яркожители мы периодически открываем новые тренинги, которые вы можете проходить, использовать для того, чтобы жить в ритме. Со Вселенной и в согласии с тобой становиться с каждым днем еще более счастливыми. Итак, мои родные, сегодня 14 июня и тихия этого дня, также Земля, как и вчера. Но сегодня нам открываются большие возможности. Сегодня мы можем сделать очень много разных полезных практик и ритуалов для себя. Что это значит? Первое, это любые практики, направленные на здоровье. Это лечение, можно начать лечение. Опять-таки, я напоминаю, что на сервисе исцеляющие вибрации большое количество собрано практик, особенно для женщин, либо общее здоровье. Пожалуйста, мои родные, пользуйтесь. Можете начать в этот день. Можете продолжать то, что вы уже начали до этого, потому что уже был день у нас здоровья. Сегодня вы можете делать любые практики, вибрационные, ритуальные, дыхательные, любые. На прибавление сил, энергии, на укрепление вашего здоровья, общего физического, психического здоровья, эмоционального, любого вашего здоровья, а также прибавка силы внутренней энергии. Кстати, что нам дает энергию, мы с вами поговорим позже. Второй момент: сегодня благополучно магия путешествий. Для удачной дороги, оберег на вашу машину, оберег на любимых, которые планируют поехать в путешествиях это устранение преград во время путешествий или в принципе любых ваших движений, например, вы планируете пойти спросить повышение зарплаты, либо просить отпуск, то есть вот вы можете сделать практики на то, чтобы устранить эти преграды, чтобы у вас дорожка была гладкая. Также можно делать защиту на тех, кто в пути уже находится или планирует отправиться в путь, загадывать себе Будущее, счастливые путешествия. Опять-таки, каким методом вы будете делать это уже ваше а, творчество, ваша фантазия? Что-то я рекомендую в клубе РК жителей. А вы можете делать это через карту желаний, через а, описание того, что вы хотите. Можно зажечь просто свечу и на свечу рассказать о том, что вы хотите. А, очень, а, так как стихия Земли. Огонь будет полезен, то есть огонь что делает? Он пережигает а, что-то, да, листву, дерево и удобряет землю, поэтому через огонь вы сегодня можете делать любые практики. Или связанные с землей, Земля у нас будет, земля, землю у а, как стихию земли, нам показывает соль, Можете делать с солью практики на защиту в пути устранения преград, или, в общем-то, с самой землей посадить деревце маленькое, или посадить цветочек, который вы будете выращивать, как ваше ну, как развитие чего-то вашего здоровья, или ваших финансовых благополучия, или развитие вашей семьи, может быть, как. Признак того, что вы планируете зачатие ребенка и вы на, на плодовитость посеете, то есть здесь лучше, конечно, может быть, это будет домашний мандарин или лимон или апельсин домашний, то есть любые ягодки или любые там, может быть, это будут домашние помидоры и огурцы, тоже вполне подойдет. Это могут быть любые растения, которые дают плоды. Это на, на что мы направляем? На плодородие финансовое, на увеличение семьи. Может быть, вы хотите замуж выйти, но здесь аккуратно, может быть, без замужества зачатия И, конечно же, на зачатие практики. И вот как раз третий момент, с чем мы можем поиграть сегодня, да, это любые практики, ритуалы на любовь. На создание семьи, на то, чтобы выйти замуж, на сервисе исцеляющей вибрации вы также найдете эти практики, пожалуйста, пользуйтесь ими. Это любые практики на зачатие, это любые ритуалы на любовь и страсть, а также на их результат. И здесь вы можете делать еще что? На соблазнение и гармонизацию в интимной сфере, на гармонизацию существующих отношений на то, чтобы выйти замуж или жениться, на семейное благополучие. Только я напоминаю, что какие вы делаете практики, это ваша ответственность, мои родные. Я не призываю вас делать магические привороты или отвороты, или какие-то магические действия. Есть ритуалы, которые действуют во благо для всех, мои любимые. Да? Они не нарушают волю другого человека. Вот нарушение воли другого человека, магия именно, ну, я бы назвала ее все-таки такой ну, темной магией, да? когда мы манипулируем, когда мы хотим нарушить волю другого человека и призвать его быть с нами. Это, ну, это ваша ответственность, не хорошо, не плохо, это ваша ответственность. Я даю только то, что будет во благо для всех сторон, что будет экологично и безопасно. И опять-таки практики, сами практики я даю участникам клуба яркожителей, которые вы можете найти в клубе. Там они расписаны по дням. Все рекомендации даны. Далее, сегодня, 14 июня, вы можете делать любые практики на красоту, на омоложение, на привлекательность, на привлечение, на прибавление красоты. Любые женские практики, наведение очарования, практики женской силы и энергии, они будут все великолепны. Опять-таки в клубе яркожителей для вас, участники клуба, открыт марафон на «Триумф новой женщины». Вот сегодня начать его просто будет бомбически супер, потому что вы начнете активировать именно свою женскую силу «Девять состояний женщины». Это 21 занятие, то есть там есть и занятия, и практики, вот 21 урок. Пожалуйста, для вас, участники клуба, это безоплатно. Как стать участником клуба? Для этого вам надо перейти по ссылочке, которую вы найдете под этим видео, либо в моих социальных сетях, это ВКонтакте или в Инстаграм, ссылка в профиле. Стоимость участия в клубе минимальная, мои родные, всего 1000 рублей в месяц, а получаете вы намного-намного больше. Это практически ваш личный астролог, который дает вам астрологические рекомендации, вибрационные рекомендации, помогает вам обойти острые углы и воспользоваться сильными сторонами каждого дня. Там мои дорогостоящие тренинги, марафоны постепенно мы вам открываем, заменяем в соответствии с вибрациями дня, месяца, недели. И, конечно же, участники клуба участвуют в практиках. Два раза в неделю я провожу, ой, простите, два раза в месяц на новолуние, полнолуние мы проводим практики только для участников клуба. Для вас они, а мои родные, бесплатно. Так они закрыты, даже ни за какие деньги человек не попадет на эти практики. И плюс еще бонусом мои мастер-классы для которые я провожу для компании Manager People, для вас, участники клуба, они в дар, в подарок. А эти мастер-классы направлены на исполнение желаний, на привлечение желаемого, на то, чтобы ваши желания были осознанные и привлекались намного легче. Поэтому пользуйтесь этим моментом. Всего 1000 рублей в месяц, и вы получаете огромное количество полезного полезных инструментов, не только информации, полезных инструментов для вашей счастливой жизни. Далее про красоту сказали, также продолжается тенденция ритуалов прорыва, которые помогут вам сдвинуться вперед, вырваться из замкнутого круга, изменить вашу жизнь к лучшему. Вы можете искать помощь в самых тяжелых ситуациях и в этот день вы найдете стучитесь и откроют просите и дано будет. Сегодня благоприятный. Да, то есть вам просто поможет чудо. Либо в этот день вы будете просить, и вам что-то откроется. Вы узнаете какую-то информацию, которая вот будет именно сегодня вам полезна. Далее, шестое, что сегодня, как мы можем использовать энергии дня. Это избавление от ограничений, любых, мои любимые. Это ограничения подсознательные, сознательные, например, от преследований также, да, это магия на снятие или облегчение приговора суда, уже совершенного или который ожидается. Это можно делать в практике на изменение тюремного срока, на освобождение из плена, но, к сожалению, в наше время тоже еще есть люди, которые находятся в плену. Или в плену своих страхов. В плену не обязательно физическом в физическом плане. Вы часто сами себя сажаете в этот плен и держите в плену. Это ваши подсознательные установки, страхи, ваши боюськи, ваше нежелание двигаться вперед, и вы находите кучу ограничений, почему вам нельзя двигаться вперед, внешность не такая, знаний мало и так далее, и так далее. Так что, мои родные, этот день сегодня, 14 июня, прекрасный день для того, чтобы трансформировать все, что у вас накопилось. И опять-таки я вас посылаю, А те, кто у меня занимались на коучинге «Антивирус ума», бегом туда, проработайте свои блоки. Если вы не были на коучинге, вы можете стать участником этого коучинга. Он у нас проходит в записи. Записано огромное количество занятий, рассчитанных минимум на два месяца. А вообще те, кто серьезно работает с этим коучингом, они прорабатывают в течение года. Вы плачете один раз. И у вас доступ сохраняется, особенно для участников клуба. То есть все эти подробности пишите в личку, я вам расскажу, что это и как. То есть там в коучинге дается конкретная система работы, самостоятельной. То есть дается инструмент вам, мои любимые, для того, чтобы вы трансформировали а, недостатки в свою силу ограничивающие установки в то, чтобы вы могли выйти из этого плена. Поэтому либо вы вернитесь в антивирус, либо пишите, я вам дам рекомендации. Ну и, конечно, миним... вот что-то вы можете найти также в клубе ИРК-жителей, становитесь участником клуба и будет вам счастье. Далее. Коль мы говорим о справедливости, да, о сроках, про плен, то здесь продолжается также возможность проведения практик, ритуалов на справедливость, на справедливое правосудие, на то, чтобы тайное стало, стало явным, на определение истины, также допустимы любые практики на выявление тайных врагов или работа с этими врагами, то есть защита от них. А где же будет наша энергия, а где будет наше ресурсное состояние? Это баня. Это даже, если это не баня, то это омовение, что прекрасно будет в этот день, сегодня, 14 июня. Это ванная, то есть если вы не можете пойти в баню в этот день, или, в принципе, вам баня противопоказана, хотя можно в травяную баню ходить, или хамам полегче. Вот. Но вы можете дома провести, например, очищающий душ, когда вы представляете, что вас омывает вода и она вас очищает. Вы можете взять соль, крупную соль, такую жменьку, да, налить туда гель для душа любой. Можете капнуть несколько капель, буквально 2-3 капли полыни масло полыни, и вот, вот этот состав, ну, может быть, размешать его, да, в какой-то баночке, только это должна быть натуральная, не железная, не металлическая, а стеклянная, либо фарфоровая чашечка какая-то, может быть, ну, пластмасс нежелательно, лучше все-таки взять стекло, а, глиняная какая-то мисочка, да, размешать там, и вот этой густой м -м, кашицей а, сделать себе пилинг очищающий, то есть он будет очищать и тело, и ваш ментал. Также в этот день великолепно подойдет ванная, куда вы добавите пачку соли, пачку соды, можете добавить святой воды. В этот день великолепно подойдет ванна с гидроплазмой. Опять-таки ссылочка на группу, где я рассказываю подробнее не я, а я собираю видео о гидроплазме от врачей, от ученых. Вы можете найти под этим видео, что, что вы делаете. Вы настаиваете гидроплазму на ночь. Ну, просто я даю для тех, кто уже пользуется, остальные присоединяйтесь, пишите в личных комментариях, я дам информацию более подробно. Что вы делаете? Вы берете 2 литра воды неважно, кипяченой, фильтрованной, простой из-под крана неважно, добавляете 10 капель гидроплазмы, настаиваете ночь, но не менее 6 часов. Ну, вот получается, сутки вы сегодня делаете там. Утром сделаете, вечером вы можете уже принимать эту ванну. Эта ванна, потом вы выливаете вот эту настойную воду с гидроплазмой в ванну, и у вас идет очищение на ментальном уровне. Помимо того, что вы будете получать прекрасную, красивую, шелковистую кожу, морщиночки будут разглаживаться. Постепенно, если вы будете регулярно принимать подобную ванну, даже рубцы на теле, если у вас были ну, девочки после родов, да, или даже мужчины, которые резко похудели при какой-то ну, не очень благоприятной ситуации, у вас постепенно, это не волшебная палочка, мои любимые, но постепенно будет кожа становиться более гладкой, более ровная. Вот, так что пользуйтесь этим. И самое главное, для чего мы это делаем сегодня, 14 июня, это очищение ментала. Также хорошо пить как можно больше воды. Единственная основа, я вам рекомендую гидроплазму, потому что вода, которую мы пьем, не живая вода, это мертвая вода. И, к сожалению, тоже видео в группе, ссылочка будет под этим видео, или у меня, ищите, спрашивайте в личку, если вы не видите ссылочку. Дело в том, что уже учеными доказано, что та вода, которую мы пьем, даже после фильтрации, она, да, химический состав у нее хороший. Но это вода, которая, к сожалению, провоцирует у нас онкологические клетки. Видео со слов, полученных от ученого, в этой группе по гидроплазме у меня пишите. Вы посмотрите и сами сделаете выводы. Вот, и сегодня очень хорошо вообще, в принципе, пить как можно больше, естественно, живой воды. Находиться рядом с водой, смотреть на воду, на водопад. Если есть аквариум на аквариум, если дома есть водопадики на водопадике, если есть возможность выехать куда-то к реке, к воде, выезжайте, пожалуйста, и смотрите на воду. Также сегодня благоприятно любые планирования. Любые, да, неважно сегодня по поводу дома, не дома, вот сегодня любые планирования благоприятны. Также сегодня великолепны духовные путешествия, молитвы. Медитации, вибрационные практики, направленные на целостность, на общее здоровье, на выравнивание вибрационного кокона, эти практики вы найдете у меня на сервисе исцеляющие вибрации. Тоже ссылочка под видео, если вы не находите, обращайтесь в личку Елена Дегурова, я или мои помощники вам помогут. Вот, вообще сегодня, 14 июня, обращение к высшим силам ⁇ это наилучшее, что вы можете сделать. И активная работа во всех планах. Вот, что касаемо сна, снов, то это вещи сны. Сны, которые приснились вам сегодня, вот с 13 на 14 июня, они вам дадут много знаков, запишите их. Даже если вы не понимаете, о чем они для вас сегодня, эти знаки, запишите. Вы найдете ответы, вы обязательно услышите. Это будет много знаков, это будут символы, и следует наблюдать, считывать эти послания. Тоже пишите вопросы в комментариях, увидела то-то, то-то. Ощущения, самое главное, пишите состояние свое, потому что важен не знак, который вы увидели, а состояние, которое вы при этом испытываете. Поэтому, если вы не можете найти ответ сами, пишите в комментариях вопрос, увидела вот это, вот так. Состояние при этом было такое, Лена, помоги найти, о чем это для меня. Вот, и сегодня великолепны просто любые гадания, получение ответов, особенно от высших сил. То есть, если это, ну, либо это руны, да, это могут быть таро, это может быть ясновидение, работа с ангелами, с высшими силами, да, ну, как их называют, то есть вот астрологическое, вот это сегодня все прекрасно. Вот на этом а, информация «Магия дня» на 14 июня завершается. Я благодарю всех, кто ставит лайки, а, благодарит меня, говорит мне спасибо через лайки, через репосты. А, для меня это очень приятно и для меня это очень важно, потому что именно так я понимаю, полезно это вам или не полезно. Делать для вас это или а, не стоит тратить а, свое время. Поэтому чем активнее вы, мои родные, мои любимые, тем активнее буду что-то писать для вас я. И, конечно же, чтобы быть в курсе выхода новых видео, обязательно подписывайтесь на мой канал, включайте колокольчик, и тогда вы будете получать оповещение о выходе нового полезного видео. А я с вами на этом прощаюсь. С вами была Елена Дегурова, и я знаю, что с нами вы станете еще более счастливыми. Пока-пока, мои родные.